Всем привет, мои дорогие зрители и подписчики моего канала. И прошлая серия игра, игры, то есть пни их, собрала уже 12 лайков и я решил снять продолжение. То есть в прошлой серии мы не дошли до пятого уровня и так не сделали 300 пинков, как по достижению. И сейчас я постараюсь выполнить это, сделать 300 пинков и, естественно, дойти до 5 уровня. А... Имена мы не будем писать им, это вряд ли надо, так что сразу начнем. В прошлой серии вначале я не очень разобрался, как в нее играть, но потом вроде бы догнал как бы. А, то есть с каждым разом а, скорость появления чувачков вот этих увеличивается с каждым уровнем. Также и увеличивается количество дверей. Тем самым становится все сложнее играть. Так. А, прошлый комментарий был, что а, была очень громкая музыка. Поэтому в этот раз я попробую звук немножечко убавить. Как видите, теперь у нас стало 5 дверей и уже пошли ключи. Игрушка довольно-таки прикольная. Еще раз напомню, что я ее, ну как, не выиграл, а получил за подписку в одном паблике. Если я найду этот паблик, я ссылочку дам вам в описании. Я уже оттуда три игры вытащил, две одинаковые и одну вот эту. Если, э, ну может, на днях я засниму вторую игру, которую я получил за подписку, чтобы мне все время слово выиграл прижилось. Так. Когда ботиночки, ну, цифра возле ботинок становится зеленая, то это ясное дело, мы, как бы, набрали достаточное количество, чтобы пройти, ну, пойти дальше. А, у нас 36 пинков, 2 ключа, погнали. Я так думаю, покупать э, оружие будет бессмысленно, поэтому мы просто ботиночка будем набивать. 2 ключа, 7 пинков, нормально. Музыка здесь, конечно, очень энергичная, так что если в нее играть, то уж точно скучать не будете. Я точно не знаю, сколько она стоит в стиме, но будет стоить, наверное, не больше 5 долларов, это точно. Просто это можно сказать как кликалка, что ли. Просто мышка играть все. Так, мы опять прошли этот уровень. Так, у нас уже второй уровень открытый. Это, судя по всему, первые такие то обжижития, а вторые это уже многоэтажки. Ну, типа рока уже пошло. О, скорость появления увеличилась. Просто не будем ключи тратить и посмотрим, сколько можно собрать ключей за 300 пинков. Я не знаю, почему у меня аж проседает FPS на эту игру. Это вроде бы игра не очень-то такая и мощная. Ну, как по графике, можно сказать. Можно даже сказать, что нарисованная в памяти, что ли. А, забирает ресурсов компьютера очень много. Так, вот уже 10 ключей за 83 пинка. Погнали дальше. Опять энергичная песенка заиграла. 8 дверей. Это как бы усложняет ситуацию. Особенно когда низкий FPS. Я лучше буду ключики собирать, чем давать ему пинка. Но ну, вот мне кажется, что в дальнейшем мне уже будет не до ключей. Так как в прошлый раз мы проиграли на том, что мне не хватило времени набрать достаточное количество пинков. Uh, я уже 24 собрал. Ну, вот 25, да? 108 пинков, 14 ключей. Uh, я не знаю, каким образом открываются вот эти вот уровни. Но у нас еще до сих пор второй. Воу, как он быстро появляется. Так... Я просто ничего говорить не буду, можете понаслаждаться музыкой, если вам охота. Просто мне пока нечего говорить. Да ты что, я не успеваю его. Допустим, уже ключи не будем собирать. Нам сейчас важнее набрать пинки и открыть пятый уровень. Так как просто серию мы посмотрели на все э, оружие, холодные. по-моему, все оружие. Дрель, дубинка и бензопила. Как бы... Ладно. Да стой, как он быстро, а. 36 пинков, 16. Мы перешли на третий уровень с вертолетной площадкой уже. Это офигенно просто. Ой, тоже другая музыка пошла. Я помолчу пока. Кстати, эту игру можно проверять себя на реакцию, так сказать Для шутеров потом будет полезно играть Резко наводить прицел на противника На реакцию хорошо влияет Так, 25, мы уже прошли Ни одно интерес тут зависит, количество пинков от персонажа То есть На этом персонаже мы уже, по-моему, дважды собираем по 25 И у нас уже зеленая. Так, окей, у нас 160, 167 пинков и 20 ключей. Погнать дальше. У нас уже 10 дверей, это вообще просто беспредел. Вот это самое плохо, когда они друг от друга далеко очень появляются. Стой. Один раз пропустишь и все, он разгоняется. Пока справляемся. Да, в принципе, что это уже трижды 25 пинков, и мы проходим уровень. 32 уже даже собрали. Стой, не разгоняйся, друг мой. На следующий код я себе... Э -э Хочу приобрести э, помощней компьютер. Точнее, буду, наверное, через ноутбук снимать, я не знаю даже. Опа-на, вот это мне пригодится. Эта штука замедляет время, тем самым дает мне облегчение. Так сказать, на 5-10 секунд. На 5, по-моему. Стой! Не торопись так! Вот сразу заметно, как становится тяжело. Просто невозможно играть. Мне кажется, я уже не соберу 25 пинков Интересно, он рандомно появляется Или тут все как бы По алгоритмам запланировано все Я просто не могу Смотрите, что он делает, а Попался Вы смотрите, что он делает А тут я уже не прошел без комментариев окей давайте попробуем за него сыграть у нас как бы прогресс 204 пинка 23 ключа давайте да что ж ты такой же быстрый а дальше играть просто невозможно я даже не знаю как люди доходят до пятого уровня Разогнался, а Ты же такой толстый Как ты быстро бегаешь, скажи мне Тем более, не промеж этажей Так, ну в этот раз мы уже больше Лучше справляемся 26 уже 27, 28 Неплохо, идем на улучшение Отстаем 30, да, надо? Да, 30 надо. Все, можно расслабиться уже. 30-то били. Но мне кажется, я никогда до 5 уровня не иду. С такими темпами что мне проседает все. Так, здесь 39 пинков и 23 ключа. А, в принципе, до 300 пинков мы, наверное, соберем. Так и будет, наверное, 23 ключа. Опа. Замечайте, да, что в некоторых дверях на заднем плане 2 президента? флаг России. Я не знаю, от какого разработчика эта игра. Ну, судя по такой атмосфере, возможно, российская игра от российских разработчиков. Я не знаю. Цены на эту игру, если что, я напишу в, в описании под видео. На это, на, на этом я, наверное, делаю последнюю серию по игре, так как дальше просто смысла не будет ее играть, потому что тут все одно и то же. 7 пинков, нам надо 30, да? Или уже больше? Больше надо, смотрите, а? Ну мы как бы по времени еще справляемся. Вот смотрите, до да чего у меня такой сильный пинок, что уж отпечаток на стене остается. Мы еще даже умудряемся каким-то образом ключи собирать. Так, все, мы прошли этот уровень, можем не паниковать уже. Хотя никто и не паниковал. Так, 45, 284 пинка и 26 ключей. Э, у нас еще четвертый уровень, я не знаю, почему не открывается пятый. Вот это вот, возможно, еще будет шестой уровень в дальнейшем, я не знаю, просто тут CP6 нигде не написано. Как видите, тут первый, второй, третий, четвертый, пятый и тут ничего нету. <св> Без всяких спецэффектов. Специально для вас. А что времени так мало? Алло. Я не, усп не успею 30 набить за такое короткое время. Алло. А, тут вас уже надо. Отлично. Так. Открыто достижение. Теста пинков. Одно мы выполнили. Осталось только пятый уровень открыть. Погнали. Так, тут уже побольше времени. В, ну, тут и скорость, конечно, уже. Быстро слово берем и все. Будем это так называть. Все одни ботинком. Все по-честному. Никаких предметов. Стой! интересно когда падают ключи у меня фп сразу поднимается как ничего не падает фп сразу опускается вот это мне самоубивает Мы должны дойти до пятого уровня 30 да надо да отлично О да, мы открыли пятый уровень наконец-то. Я открыл все достижения в этой игре. И давайте теперь проверим. Офигеть! Тут просто глаза путаются. Стой! Это наша последняя, так сказать, заход в эту игру и все на этом будет. Если вам понравилась эта игла, игра, игла. То, пожалуйста поставьте лайк ну вот эта скорость а прям вообще не знаю поставьте лайк также прокомментируйте по поводу этой игры что вы о ней думаете играли ли вы в нее или нет можете что угодно писать только не спамьте пожалуйста также не забывайте подписаться на канал так как я буду дальше выигрывать э, ну как не выиграть я вечно прижилось слово выигрывать у меня получать ключи за подписки в, во всяких пабликах в ВКонтакте. Ну вот и все, в принципе. Всем удачи и всем пока!